Вот представьте себе хотя бы один вариант из того, что мы сейчас перечислили. Я уверена, что кто-то из вас уже такие варианты использовал. Но я знаю, я понимаю, что вы действуете методом тыка, пропа и ошибок. Потому что вы, вы другого не, не, не имеете знания, правильно? И поверьте вы мне, я вот эти все варианты нашла в интернете. Пишут психологи, обучают, как воздействовать на соперницу. Вы понимаете? И дело состоит не в защите интересов. Да-да-да-да, эффект -да -да -да, бумеранга. Давайте мы сейчас с вами рассмотрим, с чем соприкасаемся мы, когда нами руководствуется гордыня, которая говорит, как это так, он любил меня. Я этого не допущу, чтобы какая-то там, я не знаю, вертихвостка стала, так скажем, внесла клин в наши отношения, да? Чувство собственничества, он мой. Или еще что-либо подобное, когда мы говорим, я его сделала, я его слепила, я, я сотворила его собственными руками, я его подняла из ничего, он стал. И когда он стал, он почему-то стал принадлежать другой, которая ни на что не способна. Так вот, зная один из методов, мы переступаем через, что? Совесть. И делаем все, чтобы защитить свои интересы. Сейчас я хочу, чтобы вы писали, потому что, ну, пусть вы сейчас к этому не отнесетесь так серьезно, но спустя время загляните в эти записи, и, может быть, вы там найдете для себя что-то интересное, а может быть даже найдете что-то новое. Итак, что есть совесть? Ведь, смотрите, совесть заложена в каждом человеке. Каждый. Другое дело, один человек эту совесть игнорирует, не каждый, сейчас мы поговорим об этом. Один человек умудряется эту совесть игнорировать, а другой прислушивается. Я знаете, что хочу сказать? Изучая психологию вообще всех живых существ, включая животных, и если вы стали свидетелем, я показывала вам в начале программы своего э, щенка, вот, это достаточно, Это значит из породы бойцовских. Он сильный, он мощный, он интеллектуал, он, в нем заложены самые лучшие собачьи качества. Если кому-то будет интересно, я потом поделюсь, что это за порода. Так вот, а в, нем еще, вот в нем сейчас, на, на сегодняшний день, вот как младенческие инстинкты работают превыше всего, да? И когда я его учу чему-то и объясняю что-то, он понимает, он, стан, он сейчас уже начинает понимать, но огрызается уже по первичной своей реакции. Но, да, он огрызается, он показывает зубы, он научился сейчас, он такой уже сильный, он чувствует, что он сильный, его все боятся, он может гавкать и все остальное. Да? Но стоит мне призвать его к совести, интонацией, у него пропадает агрессия. Вы понимаете, о чем это говорит? Что даже у животных наблюдается совесть. Если у вас есть домашние животные, поговорите с ними, с интонацией упрекнуть, да, на чувство вины сыграть. Попробуйте. Вы увидите, что с Вашим животным, как он будет реагировать. Так когда мы говорим о том, что все люди на Земле наделены совестью? Но, когда мы говорим о том, что в нашей душе совесть, мы слышим, но пытаемся с ней договориться после каких-то своих дел, делишек, мыслишек, хитростей, манипуляций и явных каких-то таких дел, которые нам потом неприятно. Да? Мы пытаемся с ней договориться. Но готова ли совесть принять то, что мы пытаемся ей объяснить? Вы замечали, что совесть по природе своей безупречна? Она хочет оставаться чистой, и ты хоть там головой об стенку бейся. Да, нервы не выдерживают, мы бьемся головой об стенку, мы протараниваем все бетонные стены, и наша совесть пытается нас вразумить. И вот эту борьбу мы позволяем себе. И если наши, с нашей совестью невозможно договориться, но мы умудряемся договориться. И если это не совесть, то это что? Что это за элемент в нашей личности, Который мы пытаемся убедить. Подумайте. Вопрос оставляю открытым. Да. Вот Лидия уже правильно пошел. Давайте вот... Я оставлю этот вопрос открытым. С кем человек пытается договориться? Когда совесть стоит на своем. Я хочу быть чиста. Я хочу быть чиста. Не пытайся со мной договориться. Так, подумайте. На досуге. Мы не будем на это сейчас тратить время. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в нас не случайно встроен этот механизм. Ведь, смотрите, бывают разные, так скажем, территориальные, культурные, там, национальные различия в традициях человека. Законы разные, да? А душа во всех одна и та же. Кем-то это, может быть, было встроено в человека? И для чего? Самое главное, мы должны понять, для чего. Если нам встроен этот механизм, человеку встроен этот механизм, его сознание, совесть, Кон контролирующее звено, да, цензура, которая пропускает, это хорошо, это плохо. Зачем? Если мне скажут сегодня только дураки живут по совести, да? Если вы мне скажете, нам не выжить, если мы будем мягкотелыми и всегда слышать совесть? следующее мы люди привыкаем жить по тем законам которые создает для нас общество на сегодняшний день общество нам создает такие законы я нашла отчасти и такую фразу которая вам вас предупреждает о следующем. Если ваш муж хорошенький или чего-то в этой жизни стоит, помните, красавицы не дремлют. Казалось бы, да, предупреждение от, от женщин, которые... Э -э, Говорят вам о бдительности. Несите бдительность, да, смотрите. То есть есть соперницы, предупреждают вас. Как бы внешне, казалось бы, форма их э, предупреждения о том, чтобы вы были начеку, а с другой стороны. Что с вами делает общество, когда пытается вас убедить в этом? Сделать вас заложницей собственных страхов? Посеять в вас сомнений в себе, как в женщине. Возбудить в вас ревность и душевный мятеж беспокойство. заставить вас сконцентрироваться на подозрительности и преследованиях, заставить вас усомниться в искренности ваших отношений. И главная задача – посеять в вас неуверенность в себе неуверенность в себе а я как психолог изучаю порядка 15 лет и так скажем еще порядка 20 лет я изучала этот предмет не как психолог а просто как личность я вам скажу такую вещь любую женщину можно пригвоздить Уверенности, зная психологию. Вы понимаете, о чем идет речь? Что против вас всегда есть аргумент, каждый из вас. Правильно манипуляции, раздавить вас, посеять вас смуту, сомнения, страх. Заставить вас идти против совести, тоже локтями биться за счастье в собственной жизни, как все, ревностью, которая вас побуждают, вас стимулируют прислушиваться, приглядываться, принюхиваться, присматриваться, изучать, быть, быть преследователем, включать манипулятивные методы. И в итоге... И в итоге я вам хочу сказать такое. Из практики я знаю, мужчины своим женщинам признаются, что если бы ты меня не ревновала, я бы никогда на сторону не пошел. Когда мужчина на самом деле хочет вернуться и хочет вернуть отношения, он начинает женщину упрекать в том, что она его спровоцировала своей ревностью. И я всегда буду доказывать и утверждать, что именно чувство ревности – провоцируют э, партнера на соответствующие действия. Провоцируют. Ваша задача сейчас ⁇ включиться в работу над собой. Ваша задача, дорогие мои женщины, ⁇ включиться в работу над собой. Потому что если в вашей ситуации это произошло, Спросите себя в первую очередь, а была ли любовь? Мы же понимаем, что любовь не приемлет измены. От того, что человек любит, он не идет к другой. Что значит между вами было? Вы чем жили? Мы сегодня будем говорить, как женщина попадает в ситуацию ту или иную, как она ее рассматривает. Но на данный момент я хочу сказать, что большая ошибка, когда женщина живет иллюзиями счастья. Вот, милые, рядом и все хорошо. Нужно стараться понять отношения. Нужно понимать, кто я в этих отношениях. Поверьте вы мне, если вы получите знания кто вы, как женщина в отношениях, свою роль, свою задачу, как строятся отношения? Вы на всю жизнь останетесь такой драгоценной женщиной, от которой не только уйти.